Друзья, в своих роликах я часто использую разные инструменты. И меня спрашивают, где лучше купить их по доступной цене, а также с максимальным функционалом для дома и дачи. Рассказываю на Яндекс Маркете. Они выпустили линейку электроинструментов под собственным брендом Нокарт. Здесь представлено 7 видов шуруповертов с разной комплектацией, три вида УШМ, и мощный перфоратор с энергией удара h 3 джоуля, но он появится в продаже чуть позже. Инструменты круто выглядят и имеют лучшее соотношение цены и качества. Так что друзья, те кто интересуется доступным инструментом для дома и дачи, переходите по ссылочке в описании, чтобы узнать подробнее. А инструмент вам привезут прямо с доставкой на дом. Ну а мы продолжаем.